Два документа, без которых Польша для вас закрыта, как страна для заработков. Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Блюк. И в сегодняшнем видео я расскажу вам о двух важнейших документах, без которых вас не впустят на работу в Польшу в 2020 году. То есть вы не проедете границу без этих документов. Так что если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше, значит это видео для вас. Устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Сразу по традиции хочу напомнить, что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше для тех, кто не в курсе. У меня есть свое агентство по трудоустройству в Польше. Я уже не первый год предоставляю людям достойные вакансии в этой стране со списками всех достойных работ. Вы можете ознакомиться, пройдя вот по этой ссылочке. Также по поводу работы в Польше пишите мне вот по этим номерам. Требуются как специалисты, так и разнорабочие, как мужчины, так и женщины на различные ведущие предприятия Польши в различных отраслях. Ну и конечно же, друзья, обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить полезнейшую информацию, которую я вам в нем представлю. Поделитесь ссылками на это видео с друзьями, заинтересованными в жизни и работе в Польше. Подпишитесь на этот канал, если вы на него еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать актуальные видеоролики и прямые трансляции на моем канале. Напишите комментарий под этим видео после его просмотра и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Все, кто там подписан, будут получать рассылку актуальных вакансий в Польше. Прямо на свой мобильный телефон в автоматическом режиме. Что ж, друзья, без каких двух документов вас не пустят в Польшу в 2020? -м? В первую очередь я сейчас хочу сказать об таком документе, как освещение, оно же приглашение на работу. Опытные зарабельщане сейчас скажут, ну так это всем давно известно, да, что без него вас в Польшу не пустят. Но, исходя из своего личного опыта, я сделал вывод, что многие относительные новички в трудоустройстве в Польше вообще не представляют особо, Особо. для чего этот документ в чем его важность для них в первую очередь важна виза да они не представляют для чего нужно переделывать этот документ каждый раз когда вы меняете работу в польше как он вообще влияет на ваше трудоустройство и для чего он нужен при пересечении границы так вот для таких людей я хочу сказать что приглашение на работу оно же освещение освещение освещение кто как не называет суть одна и та же этот документ является Самым важным вашим документом при трудоустройстве в Польше. Его оформляет вам работодатель изначально, обычно еще дистанционно, когда вы находите работу заранее, будучи еще дома. Именно так я советую делать, не советую ехать и искать работу по месту, потому что это достаточно рискованно, так как в таком случае время будет играть против вас. Вы будете сидеть здесь без работы, нужно будет за что-то жить, кушать, платить за квартиру, за хостел и так далее и тому подобное. То есть, пока вы тут сидите без работы, вы просто тратите деньги. Поэтому лучше найти работу заранее дома. И в таком случае работодатель должен будет оформить вам приглашение на работу. Оно же освещение. Делается оно максимум 7 рабочих дней по состоянию на 2020 год. И после этого, собственно... Тут уже все зависит, какие у вас документы. Если вы гражданин Беларуси, у вас нет рабочей визы, то вам нужно ее открывать. Для этого вам нужен оригинал этого самого свечения, оно уже приглашение на работу, который высылается вам, соответственно, в Беларусь. Вы по нему открываете польскую рабочую визу. Обычно на полгода, ну не обязательно на полгода, все зависит от того, работали ли вы в Польше раньше, с какой у вас прошел коридор. Суть в том, что от трех месяцев можно открыть, обычно она меньше не открывают уже визы, вплоть до полугода. И именно настолько максимально делается это самое свечение на полгода. После того, как вы открыли визу, вы едете вместе с визой и обязательно вместе с приглашением на работу. Потому что его у вас по-любому спросят на польской границе в 100% случаев, если вы едете на работу. Когда вы уже приедете, этот документ будет основополагающим подтверждением того, что вы работаете в Польше на абсолютно легальных основаниях. То есть вы можете работать даже без умовы, тогда накажут не вас, а вашего работодателя, если придет проверка. Но если вы работаете в Польше без приглашения на работу, то есть, например, вы уже были в Польше, с визой, либо с биометрическим паспортом украинским, вам предложили поменять работу, вы ее поменяли, пошли на другое предприятие, но от того предприятия вам не оформили освещение, и придет проверка на работу, где вы работаете, и окажется, что вы работаете без освещения, то тогда вас депортируют по Польше и, соответственно, по всему Евросоюзу минимум на год. Поэтому, друзья, в первую очередь обязательно должен быть этот документ. Умова уже второстепенная, да? Если не будет умов, и штраф дадут просто работодателю. А так вас депортируют, если не будет освещения и штраф работодателю. Ну, и, соответственно, если вы едете на украинском биометрическом паспорте, об этом я уже говорил в своих предыдущих видеороликах. И еще раз повторюсь: если вы едете на украинском, либо молдавском биометрическом паспорте, либо грузинском биометрическом паспорте, так как на основании этих документов можно приехать и легально работать в Польше без всяких виз. Да? Так вот, вы едете не как турист, но едете на работу. И в таком случае я вам не советую лгать на границе, что вы едете как турист, едете с биометрией. Я вам советую, еще раз повторюсь, заранее опять же сделать приглашение на работу. То есть найти работодателя в Польше, попросить, чтобы он вам его сделал, работодателя, либо агентство по трудоустройству, неважно. В таком случае оно делается в течение 7 рабочих дней максимум, часто и быстрее. И скан копия этого приглашения высылается вам на почту. То есть здесь уже не обязательно, чтобы был оригинал. Достаточно скан копии приглашения на работу, которое вы распечатаете. Можно даже просто фотографию качественную, чтобы вам выслали на Viber. Вы ее распечатываете и едете. К нам каждый день едут так десятки человек и все нормально. С биометрией едете, на границе показываете, говорите, что едете на работу, показываете приглашение на работу распечатанное, и спокойно вас пропускают, не нужно думать что вы как турист, что вы по закупы и так далее, и так проще. Помните, друзья, еще раз напомню, что при каждой смене работы в Польше вам нужно по-новому делать это самое приглашение на работу под нового работодателя, либо агентства по трудоустройству. Ну и всегда, всегда отталкивайтесь от него по срокам того, сколько вам можно пребывать в Польше. От этого очень многое зависит. Если у вас уже есть виза, опять же, вы сделали визу, открыли от какого-либо работодателя, но там работа, к примеру, стала неактуальна и хотите приехать на другую работу, опять же, можно тогда выслать вам скан-копию приглашения на работу просто на электронную почту, либо фотографию даже на Viber. Вы ее распечатываете, это приглашение уже соответственно будет под актуального работодателя, под вашу визу сделано и едете с визой, со скан копией уже не обязательно оригинал, также пересекаете границу. Каждый раз, когда вы будете выезжать и въезжать в Польшу, например, едете домой, потом хотите вернуться, вам нужно, чтобы на руках было приглашение на работу, обязательно. Причем в следующие разы, когда будете ехать, уже желательно, чтобы был оригинал с собой на руках, либо хотя бы ваша копия, потому что должен работодатель отсканировать, также сделать для вас экземпляр один полноценный этого приглашения, когда вы приедете. И его берите с собой, когда будете проезжать. Также при повторном пересечении границы, если вы будете возвращаться из дома, например, на ту же работу, у вас могут потребовать предъявить ваш трудовой договор на границе. Вот, друзья, такой первый, наиважнейший, скажем так, документ – это приглашение на работу, без которого вас не пропустят на работу в Польшу. Ну а второй документ, без которого вас могут уже не пропустить на работу в Польшу – это медицинская страховка, конечно же. Ее бывает спрашивают, часто спрашивают, а бывает и не спрашивают, но советую всем ее иметь туристическую медицинскую страховку. Если вы едете в первый раз, заезжаете, если у вас даже есть рабочая виза, приглашение от работодателя на работу, все равно вам нужна временная медицинская страховка, туристическая. Она вам требуется на то время, пока вы приедете в Польшу и подпишете договор трудовой. Когда он уже подписан, у вас действует польская страховка автоматически от работодателя. Но пока договор еще не прописан, должна быть страховка, купленная вами, соответственно, на родине, в Украине, либо в Беларуси, в любом туристическом агентстве, можно ее сделать, обычно советую делать на две недели, и на границе, если ее спрашивают, показывайте и спокойно проезжаете. Очень важный момент, если вы уже работаете в Польше какое-то время, и, соответственно, вы застрахованы от работодателя, это понятно, если работаете легально, но э, здесь есть такой нюанс, что при всем при этом вас могут не пропустить на границе, если у вас не будет дополнительной выписки от работодателя. Я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видеороликах, что очень часто сейчас требуют дополнительную выписку от работодателя из ЗУС, так называемую медицинскую страховку. Без проблем работодатель делает. То есть это документ, который дополнительно подтверждает то, что вы застрахованы от работодателя в Польше. Раньше этого не требовалось, сейчас очень часто требуют это на границе. И без этого документа вас могут не пропустить даже при наличии приглашения на работу и рабочей визы, либо действующего биометрического паспорта и так далее и тому подобное. То есть еще такой документ берите если вы уже работаете в польше возвращаетесь домой и едете в очередной раз Тогда уже нужен этот документ. Не медицинская, туристическая страховка, а вот этот документ от польского работодателя либо агентства по трудоустройству. Документ, подтверждающий то, что вы застрахованы в Польше. Дополнительно подтверждающий. Потому что если у вас есть освещение, понятно, что вы работаете легально и вы застрахованы. Но сейчас часто требуют еще вот такой дополнительный документ на границе, без которого вас могут не пропустить на работу в Польше. И имейте это в виду, друзья. Что ж, друзья, если вам понравилось это видео, еще раз прошу поставить под ним лайк. Подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны, поделитесь ссылками на него с друзьями, напишите комментарий под этим видео по поводу всего увиденного и услышанного. Будет интересно посчитать ваше мнение, проходите по ссылочкам. В описании к этому видео на мой телеграм-канал подписывайтесь. Проходите на мой сайт antonbeluck.ru, чтобы заказать компетентную консультацию от меня по скайпу. Она будет для вас на вес золота, если вы еще не работали в Польше. Ну а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!